Сегодня проходит украинский турнир по подъему на бицепс, становой тяги и многоповторному жиму «Динамит Кап», который уже успел стать традиционным. Это в турнир, второй турнир этой серии, который проходит в начале каждого года в клубе «Динамит». Хотелось бы выразить благодарность руководству клуба, клуба «Динамит» за предоставленную территорию, за помощь в проведении, в организации соревнований. Как всегда, все проходит очень тепло, душевно, большое количество спортсменов. Несмотря на всевозможные трудности в виде подготовки в условиях карантина, который был в начале этого года, тем не менее спортсмены собрались, подготовились и сегодня показывают достойные результаты. Мы очень рады приветствовать сегодня в нашем клубе Федерацию поверлифтинга Украины рав 100. Такие соревнования проходят у нас уже не первый раз. Мы всегда рады сотрудничеству. Сегодня у нас проходит турнир по подъему на бицепс, становой тяги, многоповторному жиму. Наш зал развивается, нам уже 7,5 лет. Хотим и дальше сотрудничать с федерациями. И очень рады приветствовать всегда их. Всем участникам соревнований хочется пожелать успехов, новых побед и реализации всех поставленных целей. Очень рад присутствовать на сегодняшних соревнованиях. Три года не выходил, не ожидал, что уровень соревнований будет храниться. Даже в столь тяжелое время, в непростых условиях. Благодарен организаторам Петру Тищенко. Хочу передать привет Сергею Дяку. Сегодня была моя попытка его догнать. Я установил рекорд Украины в возрастной категории М1, так что показал молодежи, на что способны Старые, старички, так сказать. Я сегодня выступала в дисциплине подъем штанги на бицепс 52-й категории. Все четыре подхода были успешные. Обдавила собственный рекорд. В итоге по четвертому подходу 41 кг то есть, собственно, 49,5. Хотелось бы сказать большое спасибо тренеру и Владиславу, который не дает нам расслабиться. Спасибо Петешину, который организовывает эти соревнования, как всегда, все происходит на позитиве. Хочется всем пожелать, чтобы побольше было спортивной жизни. У людей и меньше они по, по, по улицам, то есть чем-то были заняты, особенно в наше все время. Всем успехов, веры в себя, собственной силой, ну, и не опускать руки. Я представляю команду с Киева, Синдикат Тайн. Постоянный гость и участник э, суперклассной федерации Рав-100 и именно в Харькове, Я, то есть много где был. Но здесь особая атмосфера, особая заруба, особенно вот в категории 110, 100, весовой. Всегда жду приглашения от Петри Тищенко постоянно. То есть готовлюсь непосредственно сюда и ставлю здесь рекорды. Здесь атмосфера колоссально крутая. Я начал в эту федерацию приходить пару лет назад и скажу, что ну, пока что сравнить. Мне не с чем, хотя в многих федерациях выступал, UPC, но вот раз до Харьковский, большое спасибо и почет людям, организаторам, которые организовывают сегодняшнее мероприятие и принципы ранее и вообще в дальнейшем. Поэтому им успехов, сил, вдохновения, ну и всем спортсменам легкой штанги и здоровья в наше трудное время. Хотел бы поздравить всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником 8 марта. Так получилось, что в этом году турнир проходит в преддверии этого праздника. И можно было наблюдать, как многие девушки поздравили себя сами, восстановив новые рекорды Украины и показав достойные результаты, выполнив нормативы мастеров спорта международного класса.